Добрый день. Представляем универсальную доску Хольцхов из ревесно-полимерного композита. Ее особенностью является маленькая высота профиля, всего 18 мм. Отсюда легкий вес. Двусторонняя поверхность. С одной стороны тиснение под дерево, с другой стороны широкий вельвет, обработанный шлифованием для противодействия скольжению. Широкое применение доска Хольцхов нашла в качестве заборной доски и для отделки фасадов. Для использования ее в качестве террасной доски необходимая ширина между лагами 25 см. Эта доска лучше всего подходит для частного применения.